Когда вы не можете что-то понять или пережить, почти всегда вы начинаете об этом размышлять. Маскируете свое поражение, подводя под него философскую базу. Мои наблюдения показывают, что люди, которые не любили, пишут книги о любви в качестве своего рода заменителя. Люди, неспособные любить, создают поэзию, гибкую поэзию. Но у них нет опыта любви, и вся их поэзия остается умозлительной. Может быть, им были даны поразительные полеты воображения, но они ничтожны в сравнении с реальностью любви. Реальность любви, пережитой как личный опыт, совершенно иная, и нельзя ее знать не пережив.